Всем привет! С вами Михаил и Компьютерная грамота. Сегодня мы с вами поговорим о работе с архивами. Часто бывает, что из интернета мы скачиваем что-то в запакованном виде. То есть мы скачиваем не файл, с которым можно уже начинать работать, а какой-нибудь архив. Наиболее популярные расширения для архивов – это zip-архивы и rar-архивы. В типах файлов мы можем увидеть сжатый zip-папка или файл rar. Windows 10 есть стандартный распаковщик архивов, который открывает zip-документы. Мы можем убедиться в этом, нажав правой клавишей мышки на наш архив, либо же просто открыв его и увидеть набор файлов. Но чтобы с ним работать, лучше этот архив распаковать. Это делается очень просто. Правой клавишей и извлечь все. У нас появляется... Диалоговое окно предлагается уточнить, куда именно мы будем распаковывать. После этого мы нажимаем «Извлечь», и затем открывается папка, в которой хранятся только что распакованные нами документы. Но это то, что касается э, документов zip, сжатых zip папок. Если же мы скачали файл RAR, то же самое, тоже архив. Стандартными средствами Windows мы не можем его открыть. Поэтому для работы с такими архивами рекомендуется поставить дополнительную стороннюю программку. Я рекомендую установить программку 7-zip. Популярное стандартное приложение, оно бесплатное. И несмотря на то, что в названии есть слово zip, оно также может работать и с RAR-архивами. Хотя программа у меня установлена, файл RAR у меня... Отображается как незнакомый, непонятный, как его открывать. Но при этом я через контекстное меню могу выбрать 7-Zip и открыть архив. У меня открывается архив. Я вижу, что в нем есть. Могу посмотреть. Отсюда же могу распаковать, нажав кнопочку «Извлечь». Либо же я могу извлечь, опять же, используя контекстное меню. Распаковать здесь, распаковать сразу в конкретную папку. Опять же, открывается у нас диалоговое окно, идет процесс распаковки. У нас появляется новая папочка, куда мы извлекли архив. Таким образом, для того, чтобы удобно работать с архивами, лучше всего все-таки поставить дополнительное приложение. Я рекомендую 7-Zip, и вы сможете распаковывать архивы, либо же создавать эти архивы сами, если вы хотите что-то переслать, и хотите, чтобы это занимала поменьше места, вы можете через контекстное меню выбрать снова 7-zip, добавить к архиву, выбрать определенные параметры того, как у вас все это будет архивироваться. Можно оставить все по умолчанию, нажать ОК, OK, и у вас вместо папочки сформируется новый архив. Опять же, будет идти процесс формирования Архив у нас формата 7-zip сейчас получился, но, опять же, можно задавать форматы и другие при создании архивов программы 7-zip. Вот мы можем выбрать формат архива, например, zip, 7-zip и два других. Рары создавать мы не можем. Также есть другая популярная программа для работы с архивами. Она называется winrar. Скачать ее можно на официальном сайте. Здесь есть различные версии в языковые в том числе и русская версия минусом этой программы является то что она платная то есть вы по умолчанию скачиваете пробную версию она конечно же продолжит работать даже если вы не купите но все-таки если программа платная то подразумевается что ее создатели рассчитывают на то что вы будете оплачивать если вы оплачивать этот программное обеспечение не желаете, то я рекомендую воспользоваться другой программкой 7-Zip. Опять же, на официальном сайте выбирайте версию для вашей операционной системы. То есть, вам нужно выбрать 32-разрядную у вас операционная система или 64 Если вы не уверены, это всегда легко узнать. Зайдя в параметры компьютера, выбрав систему, и самый последний пункт о системе. Здесь есть в типе системе указание, скольки разрядная ваша операционная система. Если 64, вы скачиваете соответствующий установочный файл и устанавливаете его. Если 32, аналогичная история, только для другой уже ссылочки. Процесс установки совершенно стандартный, никаких сложностей у вас возникнуть не должно. Итак, сегодня мы с вами разобрали, как открывать архивы, скачанные из интернета, как создавать новые архивы при помощи стандартного средства Windows из приложения 7-Zip. Также мы узнали, откуда можно скачать это самое приложение. С вами был Михаил Компьютерная грамота. Надеюсь, было полезно. Оставляйте комментарии под видео и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго!